А сейчас я в китайской деревне. Магазины, грузовики и кафе. Мясо вялится. А сейчас я хочу взять на прокат вот этот велосипед. Все очень просто. Нужно с помощью телефона отсканировать штрих-код и можно ехать. ю -ху! Можно ехать! Катимся на велике! Горы и озеро, просто красота! Я еду на велосипеде через парк. В этом парке живут обезьяны. Вау! Обезьяны! Эй, дружок! Держи орех! Но ну, никто не хочет орешек. Обезьянка, держи орешек. Ну, держи. Обезьяна. Обезьяна не хочет брать мой орешек. Но она что-то нашла в земле. Какой-то листик. А Сейчас я хочу угостить эту обезьянку орешком. Эй, обезьянка, держи орешек. Держи. Держи. Вкусный, хороший орешек. М? Не хотите? Обезьяна ест орех. Ей нравится. Тебе нравится орешек? Хорошо. Они очень милые. Время для перекуса. У меня с собой сегодня есть китайская груша. Груша. Мандарины. И арахис. Арахис. Правда. Половину моего арахиса съели обезьяны. На сегодня мое путешествие закончено. Я еду домой. Прощайте горы, прощай озеро. Очень красиво. Большое спасибо, что смотрели это видео. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я буду продолжать делать видео для вас. And I wanna ask you one question. How often do you go to some nature places like this? Uh, maybe parks, or woods, or mountains. Tell me, just tell me about this, okay? Just write down below. Your answer, and I will read it for Пока-пока. Sure.